3. вот так, вот теперь начинаем. И я говорю или кто? Один, два, три. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Майнкрафт канал и К Иван и, и, и сегодня мы играем в голодные игры на сервере МКСГ. Карта называется Солар Фрост, и вы за мной будете бежать, да? а ага. я, я, я почему ты говоришь про игры? Может это так не звучит. Я лошара. Есть э, мочи всех. Ага, ага, вы... я лучше побегу отсюда. Я за Назаром бегу. я не знаю, куда. Я не бежать. знаю, куда я бегу. Назар, где я на спауне. Все, Я на спауне, я сейчас тупо себя все-таки буду побегать. Прямо, беги, прямо, ты правильно бежишь. Да? На... Да. Парку. Ну. У меня а? два меча. Мяча, меча. На-на-на-на-на, ты где? Я весь! Я, я внутри. Что, что я на шумниче. Сейчас. Есть. Yes. На. Да. Есть. Твой... Да. Да. Да. Yes. то Ва Ва я Чувак, Ва мы его потеряли даже отчего меня. сундук сундук сзади Нет. оцените сундук со своей тупой удочкой а -а -а -а. езжу чувак не бей меня я рукой бью все я стащил что там где там Я на спавне тупо. железный слитовый и конец такой. иди за мной но ну, осторожно давай быстрее очень медленно стоять а, походу я один не знаю как отсюда выбраться и бегу на спавне а все, я здесь. Я тебя не вижу на спавне, если что. А, мои жопе, тут жопе! Где ты на спавне? Я уже убежал, из-за знаю, не вот, где Вот я. Идем за мной, братиш, купи себе Иди Сюда. Тебе каменный такой. Зачем, если у меня меч? Каменный? Нет, деревянный. У меня каменный Нет, это не нужно. Не нужно, не нужно, найти, не нужно вот сколько людей. Пацан крафтит что-то. Пацан крафтит, будет крафтить. Смотри, сколько людей. Сзади, сзади, пацан, сзади. А, он меня что-то бьет. всем пока. До свидания. Потому что меня убили, у меня жестокие лаги, я не знаю почему. Так, ладно, я же не покажу. Пока что остановить Что? Прикол? Один чувак на четыре а у два у нас А и это можно и здесь донат? Делается услуга донат. И у меня ПВП жестко. С одним чуваком меня убили. А, так, давай пока что остановишь. Небольшая пауза. Я снимаю. там рестарт, сейчас идет. О, все. Окончился. Давайте пытайтесь зайти. Ченал! Зашел. Да. Сбогойся. Усп... Назар успокойся. Нет, он сбогойся. Назар. Что? Ты Что? Ты успокойся? Да. А тебя тебе кажется? Ты горкоба, бля, горкоба. Вс ⁇ меня дурманит. Ребят, хотите увидеть логику, за мной Давай уже. За его логикой. Без логики. Логика здесь есть, всегда надо. И в Иди сюда А, паркур. А, не сломано, что такой баг. У меня тоже сам этот раз был. Я все паркуры прошу. И чего тебе дай? Печеньку! А Назар у нас... Назар. Назар? Да! У нее психика. Так, я продолжаю, парни. Нет, не продолжай, Просто начни заново снимать. Это просто будет сериал с бабушкой. Успокойся. У бабушкой. Холодный игры! Эй, Дазара, иди к нам. Будем паркур проходить. Как ты? Брк. Ему хватит, наверное, всем испытаний. Фу, Дажар, как ты не стыдно? Что я сделал? Я сделал так. Ну. Паркнул. Вы видели, что в чате пишут? Тебя я... первым. А может. А я тея у э, у. Все, я прошл отдать паркур. Я просто я пешу ему. Я сейчас приду, сейчас приду, минутка. Опой, бля. Ну что, начинаем? Я да, я уже начал, я уже давно начал. Парк. И всем привет с вами, мистер Джири. Чего? А ты чего здоровый? Может мне здоровиться? Это стою сиди, еще иначе. Короче. Объезжу. Объезжаю. Зарыл. Аха-хар в конце. Можно не так делать? Че, Назар только стоит его мучит, он такой психует. За мной давайте. Парк. Назар, мы уже начали я снимать. Так. Я знаю. Вы за мной? Не, у меня прикол, как-то назад телепортнувал. Нет, мой тундака. У меня а... нет! У меня Матуша! А то пусть я побил. И валют. Ну-ну-ну-на-на-на. No, no, no, no, no. Народ, все разделяемся, когда все вместе. Мы, мы, мы начинаем теряться, вот, никому не достается. Все так. <и <и> так <и> Назар! <и> все разбегаемся друг друга не мочим. На спавне! Я вот за тебя иду! Ок, у меня меч броня, да, бронит! Назар успокойся, а ты узбокоился! Я реально снимаю народ. Я знаю. Я, как... <и> Я <и> буду такие фразы говорить, счастье. О! А, у, 20, у нас партии! Да-да-да, там сундук, там сундук, вижу там. Вау, у меня тут только попался еда. Ааа! Лен горит! Что, что мне что, делать? Сундук? Я так говорю, когда. Вот, ты... Когда я с кем-то разговариваю при этом играю в игру, я всегда нахожу сундуки и лут. И при этом хороший. Это, а когда я играю один при этом ещ в съемках, не ну хорошо бега за ним! Буду. Нет, я должен его убить, я должен закончить то, что. Да он же уж богаче. У него Apple, ]학교... у него Apple. Можешь а не, него... Я реально да. это выложу на ютуб, при этом я обработаю. Надо потом там поставить яблоко. У него Apple, у него Apple. Алтру. видео, кстати. Надо посмотреть, какого у уже видео. Кстати, ты черт, реально хочешь стриму устроить на? на 300 подписчиков. подписчиков да я вчера стрим как бизора смотрел а я хочу хоть... дайте я скажу я хочу извиниться за вчерашнее что, что я написал на стриме я написал бизор ты лох ты мог я хочу за это извиниться перед всех кто ко мне подписался я этого не хотел писать а не стоит да ч да да за фигня меня телепортирует на обратно народ Называйте меня этот Чик. Называйте меня Таджик. Да? Тебя да, Таджик, мистер Таджик. А -а -а. Блин, я этого парня потерял. Я должен его убить. Вот он там, на острове. Я его сейчас обойду. На меня сегодня уже два сундука попал И в одном из них лежал топор, который Железный. мне поможет выжить дальше. А я пока что тоже был сундук. Гам посередине. Малакота. А? И его никто не трогал, и у него молоко и стрела. А ты любишь, когда сундуки трогают? Чего? Назар вьет. Назар ты лучше просто. Если это будет реально показывать. Если потерлику, то это. Знаешь что? Лучше микрофон хоть его отключить. Ну, послушай, Новоскоп. Всем тихо. Я, сейчас. я только что тебе рассказал, чтобы твои разговоры послушали. Назад. Что? А ты чего молчишь? Может, я... Вы где? Надо как то встретиться. А то я... Один борожую Я даже не знаю... Пошли на спаун? Я знаю, где он. Я уже потерялся. Еду. Уже туда... Я тоже потерялся. Потерялась я нового уровня ульяна и так далее где ты малой а я вообще остановился у тебя какие координаты Назар? не что, по координатам все делать, а можете без координат до бы найти а куда я вижу Назар? ты куда уходишь от меня? или это не ты? М -м -м. а ты хочешь тогда, ты меня спалил? Назар, стой ты! Это я! Я убью такой, ты такой психушка! да, да я! Ты меня не выпугаешь. Дай мне бронгу! Слышь, э, Вара, мы, мы, мы с останемся любопытно, как мы будем на этот матч играть? Блин, дай мне хавчик, у меня нет хавчика. О, я убью чита! Где я возьму тебе хавчик? Вот хавчик перед тобой! Хочешь бы в ловушку не попасть, не ждать там этот матч. Где х... Хав... Да. э, где Хавчик? Он здесь же. Ты он где? Тюре. Я на, на дереве. Хавчик. Ой. Прямо. Короче, я пошел сюда, пока. Чувак, стой. Нет. У сбогусня я тебе сказал. Где ты? Я тебе говорю, вот я. Чувака, вас пять минут. Я дышу дать на дедматче, он мне просто обычно. Стой у тебя. Стою тебя, стою. Нет, ты где чувак? Ты сказал, что есть. Вот хавчик там на дереве. Какой хавчик? Ты сказал, что есть чувак где-то. На дереве. Вот он. Перед тобой стоит прям. Да не нужно мир. А -а -а. Овца. Сундук. Меч. Яблоко. За мной а зачем овца нужна? Нет нет, жрать, я не могу ходить ну что сделаешь? я тебе сказал надо курицу убивать еду мне батона, кусок, на на давай ешь да я ешь я бы тоже ешь какая красота там еще какая деревня нет, я если не если я сейчас прыгну, я сдохну, это я знаю точно. Зачем тогда прыгать? Нет, туда я прыгать. Я до воды, я недолечу, это я знаю тоже точно. Куда ты идешь? Я Там, хожу. Я путешествую по горам. Как, что ты ходишь, если... Короче... Ты бы какая то такая штука была. Я угадаю, сейчас какую-нибудь ловушку попаду. Там все что-то горит, там кто-то есть. Там -то... Не бугай меня так нахуй. на еды нету сейчас опасны. Ч-то в цепут, так... какой толк? Сшкинку от еды нету. А? Народ. А ч овца А, я просто так ничь подразил. Овца что делает? Не знаю. Пожалуйста, -пы, что акции нету мяса. Так, я, Блин, я, я прыгаю. Ага. Есть! Хорошее место, я прыгнул. Нет, нет, нет, нет! Здесь тайник. <свяк> а, давай, давай, давай. Переживай, еды а у меня много. Давай, -да, нет! Блин, а, а, а, а. у меня броня крутая. Меч крутой. У меня деревянный меч. Короче, все то же самое повторяется только. О, плюс еще один сундук. Плюс за что меч? И нету еды. у меня нет еды. Я тебе говорю, надо эту курсу убивать дерево. Слышь, у тебя есть горшок? Что-то. А у меня горшок есть горшок. Какой горшок? Что? Туда будет? Чашка! У меня есть. Ну тебе везуха. И что ты туда делаешь? Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. Меня это бесит, я пошел на дерево. Курицу убивать. Да, Мне кажется, как хорошо. хорошо. Лина, я бегать не могу. Сундучок. Я уже замучуся бегать. Когда дед матч? Через 30 минут. Yeah. Нет? Нет. Назара, не я пошла эту курицу убивать, 30, да. она меня уже заправила. Как я даже времени не засек, сколько я уже снимаю. Это еще много. О, читер! Умерла! О, читер, умерла! Умери, умери ты, петух! Да бежишь-то! Ты лайк, Я грибочком буду. Ааа, я умру, с Я сообщил, я согласен хоть кому-нибудь. О, зря это сказал. тут все меня убили. Круто. мама еще ну, живы я здесь... С крисом. О, за кем -то я слежу? Это карта упоротая. Ну, да здесь индукки почти мало. И вообще не знаю даже. Я сам. Не... Хочешь я да. скажу Беги вперед, вперед. Э. Я тебе буду подсказывать. А вот вперед, откуда... беги, пока я тебе не скажу, я я Да, вперед. Ты умер? Я да. Я тоже. Ты тоже? Да, блин, у меня еды не было, я умер. Я это дофига был, но я умер. Умер. Аааа, на этой карте много ящиков. Корова! Минус мне звонят, я небольшая пауза. И мы приглашаем уже. Опять вас пятнику. Ты это звонил, звонил, блин, я Конечно, у меня есть еда. Я попрощаюсь, типа, я играю. Уважаемые подписчики, на этом, наверное, закончим. С вами был я, Иван, и канал... MyProChenol. Так вот. А вы идули? MyName. А, если вы хотите, чтобы мы с каналом реально твой канал я не могу выговорить даже вот если мы хотим хотите что мы с ним зас... <соценно> засняли тин <соценно> тиран uh, или какие нибудь там сервера кроме hanging games этого ну как считается они мои гости сейчас и у меня их выбило или у меня сервер выбил да меня выбил так что всем скорых встреч всем пока если вы здесь привыкли, подставим большие партии. Всем пока.